приветствую всех на моем канале с вами Ирина сегодня я буду делать двухцветный бантик из атласных лент шириной два с половиной сантиметра кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла два оттенка ленты и нарезала 4 отрезка длиной 17 сантиметров И два отрезка длиной 19 см. Эти отрезки между собой я уже спаяла при помощи зажигалки. Отрезки вложила внутрь изнаночной стороной. Для отделки банта я взяла репсовую ленту 9 мм шириной. Мне понадобилось 11,5 см. А как сделать такую серединку, я оставлю ссылку под этим видео. Для работы также нужны булавочки, иголка с ниткой, зажигалка и клеевой пистолет. Итак, начнем с верхнего банда. Для него берем меньшие отрезки. Бант у нас симметричный, поэтому его части зеркально отраженные. Я складываю отрезок таким образом, чтобы один край... Выступал ниже другого на полтора сантиметра. Ленту складываю светлой стороной внутрь. Сгиб отмечаю булавочкой. На одном отрезке я булавочку ставлю с правой стороны. Со вторым отрезком поступаю точно так же. Выпускаю край полтора сантиметра. Но здесь я булавочку буду ставить уже с левой стороны. Вот так. И теперь складываю нижний короткий край. Отворачиваю влево. И теперь больший конец ленты поворачиваю на себя. В итоге у меня получается вот такой острый треугольник. Я его скрепляю булавочкой. На втором отрезке делаю то же самое, только теперь короткий край я отворачиваю вправо. Можно вот так подвернуть. И получится у нас острый треугольник. И обе детали, вы видите, они зеркально отраженные. Закрепляю треугольник. Теперь я возьму иголку с ниткой. Иголку завожу в острый уголок нужно ее вести так чтобы в итоге у нас треугольник этот не развернулся теперь короткий край складываю вдоль пополам и теперь сгибаю этот отрезок и уголочек нижний уголок на сгибе нанизываю на иголочку Теперь больший край. Точно так же я его складываю вдоль пополам и изгибаю, а уголочек нижний левый нанизываю на иголку. Получается вот такая интересная фигура. Булавочку можно вынуть, она уже не нужна. А положение ленты я закреплю ниткой. Пробовала это делать булавкой, не хорошо получается, так сделать проще. Одна деталь готова, почти готова. Видите, как она выглядит с обратной стороны. Это лицевая сторона. Теперь то же самое я буду делать со второй половиной бантика. Ввожу иголочку. И повторяю все действия. Вот вы видите, что детали симметричны. Теперь нужно уголочки обрезать, но срезать так, чтобы не нарушить то место, где мы скрепляли все эти детали. Срезы обрабатывая огнем. Детали готовы и я их пока оставлю в покое, а сделаю нижний бант. Нижний бант тоже симметричный, поэтому делаем в таком порядке. Я складываю пополам, совмещая правый и левый угол. Сгиб фиксирую булавочкой. Теперь со следующим отрезком темный конец я поворачиваю вправо, совмещаю уголочки вверху, нижний скид тоже фиксирую булавкой. А теперь отворачиваю один конец на себя, совмещаю внизу уголки и фиксирую их. А этот конец от себя. уголки совмещены и их можно закрепить булавкой. Вот так выглядит одна деталь. То же самое делаем со второй деталью. Пока я это все делаю, у меня клеится клеевой пистолет. Теперь нужно в детали, они симметричны, все здесь в порядке, их теперь можно собрать на нитку. Делаю 6 уколов иголкой, 6 нет, 7 и 8, 8 уколов иголкой, и стягиваю нить. Также собираю и вторую деталь. Верхний бантик я собираю буквально двумя стежками. Вот один стежок и второй стежок. Здесь площадь маленькая, поэтому достаточно и двух стежков. Можно, конечно, как вариант, весь бантик собрать на нитку с одной стороны с другой стороны, стянуть и закрепить. Но мне такой вариант нравится больше. Так легче контролировать сборки на всех частях банта. И он будет ставиться на клей и будет иметь более жесткую форму. Вот все детали собраны на нитку и теперь можно все детали склеить между собой. Наношу горячий клей, здесь совмещаю острые углы. Даю клею хорошо высохнуть. Здесь делаю то же самое. Детали склеены и теперь их можно склеить между собой. Украшаю бант серединкой. Этот бант можно поставить на зажим для волос или на резинку. Также им можно украсить ободок или повязку для волос. Бантик готов. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии. Лайки и подписку на мой канал. Делитесь этим видео в своих группах в соцсетях. С вами была Ирина. До новых встреч!